В Бишкеке в честь Дня труда состоялся ежегодный автоаппарад отечественных производителей, который завершился ярмаркой товаров. В мероприятии приняли участие более 100 производителей со всех регионов страны. Более 40 автомобилей дружные колонии проехали по улицам города. Автотранспорт был украшен флагами и макетами выпускаемой продукции. Маршрут пролегал по главным улицам столицы, начиная с улицы Абдрахманова и заканчивая улицей Шопокова. Все действие заняло около часа. После автоколонна возвратилась к вечному Огню на площади Победы, где развернулась выставка ярмарка. Горожане и гости столицы смогли бесплатно продегустировать товары и побеседовать с производителями. Автопарад проводится в Бишкеке уже в третий раз. Праздник труду, который мы отмечаем 1 мая, добавили добровольно сами что это праздник отечественных производителей. В этот день мы много говорим о производителях, о том, что их надо защищать, продвигать их интересы, больше покупать товары отечественного производства. В честь дня труда и солидарности рабочих на старой площади столицы прошел легкоатлетический пробег Мир 2019. В нем приняли участие школьники, студенты, а также сотрудники аппарата муниципалитета столицы и его структурных подразделений. Специальными гостями мероприятия стали ветераны спорта. Данное спортивное мероприятие, которое проводится с 2009 года, направлено на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Победители и призеры забега были награждены памятными медалями и призами. Данный велопробег проводится уже на протяжении более 15 лет, является традиционным. Забеги делятся на две категории, среди мужчин и женщин. Женщины бегут отдельно, женщины бегут отдельно. также и в школьниках, и в среди вузов и СУЗов. Получается, дистанция для девочек составляет 500 метров, для мужчин – Метров. Президент Сурумбай Джеймбеков поздравил кыргызстанцев с 1 мая праздником труда. Приводим вашему вниманию текст поздравления главы государства. Уважаемые соотечественники, поздравляю всех вас с праздником труда. 1 мая наполнен светом и теплом, озарен особым чувством солидарности всех, кто честно трудится, своими руками создает будущее. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Бесценен пример старших поколений, ветеранов труда, пенсионеров, отдавших свои лучшие годы для благополучия нашей страны. Нынешнее поколение свой созидательный труд, всю свою энергию и силу творчества направляет на счастливое и благополучное будущее наших детей. Главное – объединить усилия и вместе работать для развития нашей страны. Уважаемые соотечественники, пусть этот славный праздник принесет вам хорошего настроения и оптимизма. Желаю всем мира, здоровья вам, вашим семьям и вашим близким. Успехов в созидательном труде. В майских праздниках бишкекская милиция будет работать в усиленном режиме, как сообщают в Министерстве внутренних дел. Безопасность граждан по всей республике будут обеспечивать 8 тысяч сотрудников милиции и более 5 тысяч добровольных народных дружинников. При всех территориальных подразделениях милиции организованы усиленные следственно-оперативные группы. На марше бессмертного полка будут задействованы более 3 тысяч сотрудников бишкекского гарнизона. Семейный фестиваль под названием «Муразфест» прошел сегодня в Бишкеке. Каждый посетитель смог пострелять из лука, сыграть вальчики и настольную игру к бюрю. Кроме того, мероприятие украсила выставка национальных товаров кыргызского народа. По словам организаторов, основная цель мероприятия – это подарить каждой семье возможность дружно и весело провести день всем вместе, включая бабушек и дедушек. Отметим, что данный фестиваль также проходит в рамках международного дня праздника «Весны и труда». В дальнейшем мы планируем провести этот же фестиваль, может быть, в следующем году во всех регионах Кыргызстана, если это у нас удастся. Если мы получим соответствующую поддержку, мы обязательно это приведем во всех регионах Кыргызстана. Я думаю, что такие фестивали нам нужны, ведь так как сейчас наше время, мы забываем, не только мы забываем наши национальные, национальные особенности, но и дети, которые проводят большинство свое времени за гаджетами, и родители, которые все время работают, они не могут посвятить свое время друг другу. В столице пройдет фестиваль, посвященный столетию народной артистки СССР Кыргызстана Даркуль Куюковой. Талантливая и несравненная Даркуль Куюкова, истинная дочь кыргызского народа, создала самые разные образы от глубоко трагичных до ярко-комедийных. Также актриса была одной из первых, кто воплотил образы Джангл Мырзы матери Манаса, а также Курманджан Датки. Вспоминая Даркуль Куюкову, продолжит Айзада Мактыбек Кызы. Oh быть совсем юной, но играть роль пожилой женщины, быть хрупкой, но представлять зрителям силу духа и ума могла лишь Даркуль Куюкова. Эта актриса сочетала в себе все качества истинной леди, матери и человека с большой буквы. Кроме того, и высокопрофессионального актера. Куюкова была одной из первых, кто воплотил образы великих женщин кыргызского народа, таких как Джангл Мирза, Курманджан Датка, Чаирды, Мать Манаса, Толгуна и другие великолепные в ее исполнении роли. Это моя земля. Эта земля услышала мой первый крик. Куюкова с глубоким талантом воплотила на сцене театра и в кино самые разные образы. От глубоко трагедийных до ярко-комедийных. Актриса создала галерею неповторимых ролей, завоевав тем самым огромную любовь и признательность зрителей. Но Это неоценимый вклад, потому что... Икуюкова, Икадекеева – и ку -ку, и это раскол это единицы нашего, скажем так, нашей театральной славы, если вот так прямо сказать. И, во-первых, во-вторых, еще 10 10летней девочкой. Она играла в кружке при, значит, музыкально-драматической студии, которую мы хорошо знаем с вами европейского образца, еще в 1929 году, значит, значит, как бы организованный собрал сабаевым для школьников. По воспоминаниям ее учеников в театре, ее очень ценили и уважали как профессионала своего дела. Многие из этой молодой когорты актеров на сегодняшний день весьма известны. «Я очень горжусь, что именно Дара Кулькуюкова стала моим учителем. Все ее советы пригодились мне в профессиональной жизни, так как она еще в то время была народной артисткой СССР, и мы ее очень ценили и уважали». В честь столетия Кююковой в столице состоится фестиваль, в рамках которого пройдут различные мероприятия. Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие книжной выставки и научно-практическая конференция. Кроме этого, сегодня родные, близкие, коллеги, актрисы возложили цветы к ее могиле. Я сказал, что... Я очень рад, что в честь моей мамы будет организован фестиваль. Мое детство тоже прошло в театре вместе с мамой. В целом, с каждым годом в нашей стране все меньше народных артистов СССР, поэтому я бы хотел, чтобы в будущем в честь выдающихся людей, как моя мама, был открыт, может быть, музей или парк, с помощью которого молодежь могла бы узнать о них. Деятели культуры и искусства нашей страны отмечают важность проведения этого мероприятия, так как именно через кино, где Кьюкова воплощала образы выдающихся кыргызских женщин, о кыргызском народе узнал весь мир и открыл для себя новое представление о нашем народе. Бишкек В Тульской области сотрудники милиции провели рейд-арсенал по выявлению незаконно хранящегося оружия. Как сообщает пресс-служба ГУВД региона, проверки подверглись 1662 охотника-любителя, 367 владельцев газотравматического оружия, 9 владельцев наградных оружий и 3 частных охранных агентства. По итогам рейда 84 владельца оружия были оштрафованы на 42 тысячи сомов, изъято 17 единиц оружия. 6 июня начнет курсировать пассажирский поезд по маршруту Ташкент-Балыкчи, сообщает предприятие Каргастемирджулу. Поезд будет ездить один раз в неделю по четвергам из Ташкента, по субботам из Балыкчи. Время в пути от Бишкека до Ташкента составит 20 часов 30 минут с учетом прохождения всех пунктов пропуска государственных границ. Стоимость проезда в зависимости от вагонов будет варьироваться от 2000 сомов до 4500 сомов. Напомним, что поезд по названному маршруту в Азабу обновил движение летом прошлого года после восьмилетнего перерыва. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи!